Виртуальная реальность у меня дома. Вау, выглядит будто прямо тут зомби на меня идет. Эйвен, Эйвон? Всё-таки это встала зомби! Вы бы это видели. В том-то и дело. Мы, мы, мы это видим. Прикол, он прям, прям ко мне подходит. Я Эйвен, и у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 9 лет. Ну, и старик, конечно. А, Юни, это грубо. с -сорян, извините, с днем рождения, не старик. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирусы ковид, наша дружба победит. А торт будет? А? Киса, Алиса, тебе что, Макдональдса не хватило? В смысле? Ну, ты чё, мы сегодня на нашем канале Мэджик Family повторяли человеческий Макдональдс только для животных, готовили много часов. Ролик новый необычно снимали, он же уже вышел на Мэджик Фэмили за час до этого нашего видео. Ты чё, забыла? Ты ж с нами была! Ты чё, а, а я... вспомнила я, как вы там обжирались собачьим Макдаком, а мне ничего не досталось. Алиса! Но... называется. Хватит. Хватит. Успокойтесь. Вот именно. еще не вообще улива на Слушай, расскажи лучше нам про свое детство. Да, покажи нам, каким ты был красивым. Что ты имеешь в виду, Миша? Ну, когда ты был маленьким. Получается, сейчас я по-твоему некрасивый. Ну, все, ребят, ну так не пойдет. Ну что это за начало для джентльменческого видео? Свинское. Да, Софи права, вышла не очень. Давай, давай сначала, а? Ладно, сегодня у меня день рождения, и мне исполнилось 9 лет. Не, ну ты все-таки старик, ну даешь, Юни! Ой, простите, я забыла, Д да ты что? Да, и, и когда я был маленьким, вас всех еще не было, а когда мне был годик, даже Софи еще не было. Где была? Ты еще не родилась? Офигеть ты, старик! <клёх> Ой, э, извини, ну так и, и что было дальше? Все, надоело. Вот э, давайте сделайте мне подарок и сами расскажите-ка историю про меня. У меня даже есть старые видеокадры. А я думала ты их на пленке хранишь. Это намек. Все, мы расскажем эту историю. Офигеть, а Кисариса, ну так это монстр. Чурмышки с Алисой первые. Давай врубай, все мы сочиним тебе деньрожденческую историю. В апреле 2011 года родился маленький пёсик Иван, и он очень любил шататься где попала. и кататься в коровьих какашках. Он и сейчас так иногда делает. Хе -хе. О мой собачий бог, у вас юмор как у пятилетних. Да, и у него была гигантская копия. Просто реально двойник-гигант! Нет, Юми, во-первых, это собака, во-вторых, она девочка, в-третьих, она временно жила с нами, и это не моя гигантская копия, это вообще другая порода, просто цвет похож. Ну не будь занудой, а, ладно-ладно, короче говоря, потом маленький Эйвен понял, что он мальчик хе -хе, и удивился. аха ха ха у меня живот заболел от смеха. Ну и не слушай! Нет, уж посмотрим, что еще ваша больная фантазия придумает. А как-то раз маленький Эйвен встретил бродячего котенка. И тот ему такой говорит. Иди отсюда. Понял. И, и он пошел оттуда. Да, он пошел оттуда по горам, по долам, по полям, по полям, далеко, далеко. И он бежал, бежал, потом шел. Безумно интересная история. Да, Юми, ну, ну что дальше-то было, а? Потом он лег и полежал на траве, а потом поел травы изо рта какой-то собаки. А потом он опять вернулся домой и там... Наш маленький Эйвен отобрал игрушку у гиганта и стал его дразнить, типа, смотри, какая у меня игрушка есть, а у тебя нет. А гигант такой ему, да дай сюда, ты мелкий. А маленький Эйвен типа такой, сама ты мелкая, да я не мелкий, дай сюда, типа, она просто взяла и, и забрала игрушку моего. Господи, мой собачий, сколько глубокого смысла в этой истории, есть чему поучиться. Короче, ему эта несправедливость надоела и он опять пошел гулять и прористовать ко всяким дядькам. Ага, потом он нашел добрые руки и ушел с ними в закат. И они стали его хозяйкой. Кто, руки? Да уж, ну и, и история. Ну, э, вообще-то, Юмичу, когда я родился и подрос, она меня сразу забрала. И, и не было никаких э, других рук. Просто она тогда еще видео на YouTube не снимала. Во-во-во, ребята, смотрите, что я нашла. Фотоальбом. Давайте посмотрим. Нет, я понимаю, конечно, что мне 9 лет, но я же не такой древний. А что, я что-то не так сказала? У меня фотки все на компе есть. Сейчас покажу. На дискете. А, а в макбуке нет дисковода. София, да я пошутила. Надоешь, ну, блин. Ого! Я думала у тебя в жизни что-то случилось. А ты оказывается с рождения такой испуганный и грустный. Так ты еще и с рождения такой лапаухи, что ли? Это что еще за дискриминация по ушному признаку? Дискри- что? Он сказал дискриминация. Э -Э -э -э -э -э -э... Не парься, я тоже не знаю, что это значит. Честно, это ты что, с, с вечеринки только что вернулся, что ли? Ага, тусил всю ночь. <къем> да. О, а это Эйвен, когда понял, что он мальчик, бежит, радуется и хочет рассказать об этом Ане. <къем> он такой типа, смотри, я пацан, у меня есть... Ля-ля-ля-ля-ля. Просто забудем про эту шутку, да, Юми? Погода сегодня, говорят, хорошая. О, а, а это я и леденец-петушок. А это пряничный котик. Вот знаете, в ваши времена такого уже не делают. Вот вы шутите про дискеты, хотя не знаю откуда вы об этом знаете. Но в ваши времена такого уже не делают. О, ну начинается старая песня. Давай еще расскажи, что в наши времена собаки вот так не гуляют. Не бегают вот так вот по газону, не катаются там по зеленой травке-муравке, не грызут палочки больше себя размером, а потом не тащат их домой, нет. Не играют игрушками со своими хозяевами на зеленой лужайке, не купаются в речке или море или луже на крайняк и потом не греются на солнышке. Не бывают на природе, да, не пьют водичку из хозяйских рук, не фоткаются на дурацком фоне. И вот эти молодые питомцы все время сидят дома, залипают в телефоны и из-за этого толстеют и сходят с ума. И у них тик головного мозга. Эм, Юми, вообще-то так и есть. Да. А, а, серьезно? Карантин же. Эм, ой, точно. Так что, да, ты права. Гулять можно только в 100 метрах от дома. Никаких тебе весенних прогулок и шашлыков. И дистанция от остальных 2 метра. И уж тем более никаких полезушек с двуногими. Мало ли что. Так это же, это же, это же просто капец. Мы скоро все станем зомби. Кстати, про зомби. Аня уехала за продуктами, вернулась и приготовила в честь дня рождения Ивана Макдональдс для животных. Подарила ему подарки и ушла спать. Это все очень странно. Да, о, очень странное поведение, что человек лег спать.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 Вроде все не так уж и плохо. Уже вроде не так уж и стыдно. Нет стыдно. Спасибо всем вам. Ну-ка, ну-ка, надену, попробую. А джойстик какой классный. Надо еще наушники надеть, чтобы не слышать. Ого, вот это круть. Я еще вроде игру не запустил. А все уже как по настоящему. Виртуальная реальность у меня дома. Так реалистично выглядит, как будто в жизни прямо тут. Вау! Выглядит, будто прямо тут зомби на меня идет. А, а очки-то они не подкручены? Вот эта графика! Это что, Аня? Эйван? Эйван? Это, это не Аня! Впервые такое вижу! Да, мы, мы, мы кажется, тоже! Все таки это Аня встала зомби! Вы бы это видели! В том-то и дело! Мы, мы, мы это видим! И, по-моему, это не Аня! Прикол, он прям, прям ко мне подходит! Надо срочно пойти посмотреть ролик про Макдональдс. В дороге я там увижу признаки первоего ощущения, а не в зомби.